Йога-нидра перед сном. Если вас мучает бессонница, или вы не можете уснуть из-за перевозбуждения, йога-нидра может вам помочь. Хорошо, если перед отходом ко сну вы выполните 15-минутную сурья намаскар. Поклоны солнцу или совершите прогулку по свежему воздуху. Перед началом упражнения хорошо проветрите помещение. Ложитесь удобно на кровать в позу шавасаны. Начинаем практику с попеременного ноздревого дыхания, начиная с 54. До одного. Закрываем правую ноздрю. Делаем вдох. И выдох. Закрываем левую ноздрю. Делаем вдох. И выдох. Вдохи и выдохи производятся медленно спокойно, равномерно, итак 54 вдох, выдох, 53 вдох, выдох, хорошо А сейчас примите позу шавасаны, мысленным узором просмотрите свое тело. Оно должно быть вытянуто от головы до пальцев ног. Ноги слегка расставлены. Руки расслабленно лежат вдоль туловища ладонями вверх. Закройте глаза. Расслабьте мышцы шеи, вы прислушиваетесь к внешним звукам и локализуете внимание на контакт тела с кроватью. Теперь перемещайте свое внимание по различным частям тела. Ваше сознание будет перемещаться от одной части тела к другой,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 плечи, плечо, подмышка, правая часть талии, верхняя часть правого бедра, нижняя часть правого бедра, Коленная чашечка. Икроножная мышца. Лодыжка. Пятка. Подушево правой стопы. Подъем правой стопы. Большой палец. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. Переходим на левую сторону. Переводим внимание на левую сторону. Большой палец левой руки. Второй палец.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 краничная мышца, лодыжка, пятка, подушка левой стопы, подъем левой стопы. большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец.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 Боковые стороны головы, правую бровь, левую бровь, межброви, правая века, левая века.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 грудь все туловище в целом вся голова все тело в целом все тело все тело Хорошо. Ваше тело полностью расслаблено. Ваш ум полностью расслаблен. Хороших вам снов и приятного пробуждения по утру.